Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас с вами очередная встреча. Понедельник, 19 часов. И пока техническая поддержка подключает все соцсети, я хочу напомнить, что по ходу нашей встречи, если у вас будут возникать вопросы, вы можете их писать в комментариях, под видео. И э, мы эти вопросы увидим, и обязательно постараемся на них ответить. И еще подписывайтесь на новости, чтобы быть всегда в курсе происходящего в компании VivaSan э, и вовремя получить приглашение на важные эфиры. Я надеюсь, что вы уже убедились, что они очень важные у нас эфиры. Итак, мы начинаем. Я рада видеть знакомые лица. Добрый вечер всем. Сегодня у нас тема такая, разговора связанная с солнышком, которое у нас появилось. Вот это межсезонье, наступление весны, и я вас поздравляю с наступлением весны, Солнце довольно-таки яркое сегодня было, по крайней мере, в центральной классе России. И в связи вот с этим ярким солнышком здесь тоже какие-то есть, но ну, в кавычках, так скажем, побочный эффект от солнышка. И этого мы тоже коснемся. Итак, тема сегодняшней нашей пигментные пятна. Что же это такое? Это результат избыточной выработки пигмента меланина. Почему это происходит? У кого-то это происходит, у кого-то не происходит. Вообще чаще всего это происходит где-то в возрасте 55+. Ну, в общем-то, понятно, в этом возрасте у очень многих нарушается обменный процесс в организме, нарушается... Баланс витаминов и минералов. И основная проблема в этом возрасте, конечно, это работа желудочно-кишечного тракта. По желудочно-кишечному тракту мы проводили достаточно много эфиров. Поэтому я этого только коснусь. Как бы немножко направленность этого эфира будет другая. Итак, желудочно-кишечный тракт, конечно, в межсезонье обязательно нужно корректировать его работу. Здесь нам будут помогать экстракты грифрутовых косточек, он будет снимать воспаление, убирать патогенную флору в организме, а артишок будет помогать выводить то, с чем работает экстракт грифрутовых косточек. Причем роль артишока заключается не только в этом. Это 8 проблем желудочно-кишечного тракта. Там туда входит не только вытяжка из плода артишока. Там еще есть эфирное масло мятоперечное, которое снимает спазмы воспаление. Трава горячавка работает хорошо с поджелудочной железой. То есть затрагивается весь желудочно-кишечный тракт. И, конечно, После этого курса обязательно добавляем население кишечника бактериями. Флоромакс. Две капсулы в день для взрослого за 30 минут до основного приема пищи. Причем бактерии лучше приживаются, когда принимается метеорин. На фоне метеорина просто великолепно приживаются бактерии. Не буду подробно рассказывать об этом продукте. Когда мы будем составлять карту здоровья индивидуальную, тогда уже мы будем говорить более подробно. Единственное, что скажу про метеорин, то, что даже одна упаковка даст хороший результат. И ваш поджелудочный заулыбается и скажет вам спасибо. Так и будет. Далее... Почему я взяла рассмотреть эту тему? В последнее время уже несколько девочек в возрасте 25-30 лет приходили именно с этой проблемой. Пигментация лица и рук. Но когда я их смотрела на биопульсаре, для тех, кто не знает, что это такое, коротко скажу, что это прибор, на котором мы проводим тестирование работа организма в данный момент именно. Наукой доказана, медицина признана, что каждый орган обладает определенной энергией. И если идет сбой работы органа, то идет сбой энергии этого органа. И по рефлекторным точкам на ладошке мы определяем оптимальность работы каждого органа в данный момент. И вот у этих девочек, почему я об этом рассказываю, потому что у этих девочек работа ЖКТ, ну, не скажу, что прям совсем оптимально. но ну, она не похоже, что там были какие-то серьезные изменения работы. То есть это надо искать какую-то другую причину. И вот здесь следующим пунктом, конечно, выходит баланс минералов и витаминов в организме. Если кто-то думает, что косметические процедуры избавит от этой проблемы, а молодым девчонкам, конечно же, это очень важно внешний вид. То скажу, что это как бы не очень правильно, потому что, да, какие-то косметические процедуры, они могут осветлить эти пятна, могут даже совсем уйти. Какое-то время они появляются, почему? Потому что убрали следствие, а не причину. Вот когда идет параллельно, работаем со следствием из причины, вот тогда получаем очень даже хороший эффект. Да, Ольга Васильевна, немолодым тоже важен внешний вид, да, конечно. Вот. Итак, когда я вот это все это поняла, я стала искать, значит, какой же витамин наиболее, дисбаланс какого витамина наиболее сказывается вот на таких проблемах. И доктор Берх, попала я на его ролик, говорит, что важно очень при нарушении выработки меланина нехватка витамина С. Понимаете? И он, вот именно это доктор, он кандидат медицинских наук, занимается очень много фитопродуктами и именно нехватка витамина С. Почему? Потому что витамин С защищает клетки кожи от поражения ультрафиолета. Обратите внимание, что пигментные пятна, они чаще всего увеличиваются когда? Именно когда солнце, когда палящее солнце. И когда там часто посещают солярии, может быть, это тоже не очень хорошо далее можно, некоторые могут подумать, раз витамин С работает с кожей, значит его надо добавлять в кремы ничего подобного в крем это хорошо, но витамин С нужен именно внутри организма именно внутри и организм наш не вырабатывает витамин С поэтому мы его должны получать с продуктами питания решение проблемы пигментации именно вот с балансом витаминово минералом может кому-то показаться и как бы не очень оптимальным, но я уже из практики увидела, что действительно это работает. Все равно мы, конечно, параллельно артишок пропивали с этими девчонками и флора мы добавляли с этими девчонками, но витамин С здесь как бы вот превалировал в нашем курсе в индивидуальной карте здоровья. И вот борьба с пигментацией именно должна как бы в двух ипостасях, скажем так, да, наружно и прием внутрь. Сейчас мы перейдем к слайдам. Так. Что же еще делает витамин С? Кроме того, что защищает клетки кожи. Это, конечно, очень хорошо укрепляет иммунную систему, антиоксидант, соединительная ткань, стенки сосудов. Мы с вами знаем, что витамин С делает стенки сосудов эластичными, более податливыми. И, ну, ну, как бы именно при сосудистых дистониях и так далее витамин С очень хорошо работает. Кроме того, вот производная витамина С, фосфата, с карбиновой кислоты, чинит поврежденные клетки ДНК. Еще, ну как противовирусная, противомикробная, это тоже нам всем как бы это все известно, участвует в выработке интерферонов, то есть это иммунная система да, без витамина С. Плохо усваивается витамин Е. Лучше с витамином С даже железо всасывается. Но еще повторюсь, раз, раз организм не вырабатывает витамин С, значит мы должны его получать с пищей. В каких же продуктов много витамина С? Ну, это вот, пожалуйста, здесь на слайде видно, шиповник, облепиха, перец, смородина, киви, петрушка. Капуста всякая разная, не только белокочанная, это и брокколи, и кальраби, и брюссельская, но всякое-всякое-всякое. И, конечно, цитрусовые. Но здесь еще проблема в чем? Очень сложно составить свой рацион таким образом, чтобы с пищи к нам в организм поступало столько витамина С, сколько организму необходимо. Всегда привожу пример, знаете, какой. Огурец на грядке, огурец на столе и огурец в холодильнике. Три разных огурца по химическому своему составу. И даже летом, употребляя фрукты, овощи, витамина С организм получает недостаточно. Что же делать? В 1933 году был открыт синтетический витамин С. Назвали его аскорбиновая кислота. Как вы думаете, аскорбиновая кислота и витамин С это одно и то же? Я задавала вопрос нескольким людям. И в основном говорят: ну да, конечно, это одно и то же аскорбиновая кислота это витамин С. Вот посмотрите на экране: состав из чего, из каких компонентов состоит витамин С. То есть, это целый комплекс составляющих витамин С, и они, каждый работает в синергизме, помогая друг другу, усиливая эффект друг друга. И обратите внимание, я не буду перечислять это, смысла нет, все эти компоненты, только хочу обратить ва ваше внимание, на втором месте вот стоит аскорбиновая кислота. То есть аскорбиновая кислота – это одна из составляющих витамина С. И научились синтезировать именно эту составляющую, именно эту. Причем были проведены исследования, когда давали принимать натуральный витамин С и синтетический. И получается, взяли цифру самую маленькую, из тех, которые получились, и натуральный витамин С в 35 раз, это самая маленькая цифра, усваивается организмом лучше, чем синтетический. Далее, в 50 раз эффективнее проникает в плазму крови и в 74 раза в красные кровяные тельца. Представляете, какие цифры? Тем более, что синтетический витамин С, он гораздо хуже усваивается. Это чужеродное вещество для организма. Причем, это как бы бич нашего времени, закисление организма. Вот синтетический витамин С, он закисляет организм. Это очень важно. Поэтому... Конечно же, для наведения баланса витамино-минеральных комплексов, о любом витамине, можно говорить что-то подобное, как я говорю сейчас о витамине С, вот для нормализации баланса витаминов и минералов очень важно именно натуральные витамины. Причем витамины синтетические, которые не усваиваются организмом, они балансируют по нашему, гуляют по нашему организму, не балансируют, гуляют по нашему организму, оседая в наших органах и травмируя стенки сосудов. Вот слушайтесь в то, что я сейчас сказала. Мы с вами знаем, все люди знают, что витамин С, он укрепляет стенку сосудов, делает, делает ее эластичной. Синтетический витамин С. Он травмирует стенку сосудов. Представляете, насколько важно разбираться в том, что мы в себя, что у нас в нас поступает. И запомните, что аскорбиновая кислота это не витамин С. Это всего лишь одно из веществ, которые составляет эту вот группу витамин С. И на самом деле синтетический витамин С, да, он, конечно, работает, он, ну, скажем так, в кавычках, убивает патогенную микрофлору, но наряду с этим он убивает еще и нормальную флору в организме. Понимаете, с чем, как бы, вот это, с чем опасно, почему это опасно? Как понять, что в организме не хватает витамина С? Симпатично, дядька, правда? Усталость, конечно, утомляемость, слабость, снижение работоспособности, ну и так далее, и так далее. Вы прочитаете то, что у меня написано на экране. И причем, если вовремя не ликвидировать вот этот дисбаланс, то можно прийти к более серьезным заболеваниям. Поэтому особенно в межсезонье, круглый год, но особенно в межсезонье, очень важно получать натуральные витамины. Если говорить про дозировки, то натуральный витамин С должен поступать в организм ну, от 500 до 1000 миллиграмм. От чего это зависит, такой разбег? Это зависит от условия жизни проживания, от состояния здоровья, от того, чем занимается человек, если он, у него физическая работа, физический труд, то, конечно, дозировки увеличиваются. Но посмотрите вот на этот слайд. Традиционная медицина рекомендует вот такие дозировки. Это очень и очень низкие дозировки. И только вы сами можете решить, что делать, к чему прислушиваться. Хотя сейчас уже многие доктора рекомендуют более высокие дозировки. Ну, я сейчас вернусь к вам ненадолго и дальше продолжим. Может быть, вопросы там какие-то в это время есть. И пока Игорь там смотрит, скажу еще вот что... К чему, приводит окисление? К чему приводит окисление, это, в общем-то, вообще дисбаланс в организме происходит. Вот когда мы смотрим человек на биопульсаре, вот там четко видно, когда закисление организма идет. И определенный PH должен быть в организме, и закисление разрушает работу у многих органов и систем. Что я хотела еще сказать? Вот смотрите, есть такие рекомендации, и сейчас очень часто встречаются в частных клиниках, оздоровительных центрах: витамин d 3 там кальций, тот же железо, но и С тоже в огромных, в огромных дозировках дают. Что может произойти? Это как синтетический, так и натуральный витамин. Когда организм получает избыток витамина, то он иногда даже вот промелькнул, такое принимает как отравление организма. То есть избыток, организм умная ну, система у нас, он просто выводит через почки с мочой. Ну, скажем так, извините, дорого сходили в туалет. Как-то так. Что же тогда делать? Ведь когда наступает сезон ОРВИ, когда люди простывают, то как раз витамин С рекомендуют в больших дозировках увеличивать дозировки в разы. И что же тогда делать для того, чтобы усвоился? Да, это помогает, да, это останавливает болезни, не дает ей развиться, но... В этом случае нужно увеличивать не дозировку разового приема, а количество приемов, вот, чтобы организм э, успел э, почти все использовать и только малую долю вывести. Или настолько умный организм, что он успеет и все вообще-то использовать. Если это натуральный витамин, то будет э, классно, то это будет здорово. То есть разделять на э, небольшие приема чаще, но дозировка остается та же. Дальше возвращаюсь к слайдам. Вот посмотрите на экране фотографии девушки 24 года. Вот слева от меня лицо в пигментных пятнах. Спустя 10 лет Посмотрите, какое у нее чистое лицо. И сейчас вы ее увидите воочию. И она расскажет, как она этого достигла. Марина. Представляю вам Марину. Марина, включи микрофон. Здравствуйте, да, дорогие друзья. Когда я пришла в Вивасан... Первое, что мне порекомендовали, это, конечно же, заняться своим кишечником, потому что на тот момент состояние моего организма было в таком состоянии. Но ну, по всем параметрам мне было лет 70, наверное. Я сделала все, как мне порекомендовали, потому что я только знакомилась с этой продукцией. Вот. Затем, после того, как я пропила трехмесячный курс по восстановлению ЖКТ, я уже занялась дисбалансом в своем организме витаминно-минеральных комплексов и как вы видите на фото и сейчас меня видите воочию результат как бы превзошел мои ожидания спасибо большое дальше мы возвращаемся к да я наверное вернусь все-таки прошу прощения отвечу на вопрос Актуальная тема. При гормональном сбое, что можете порекомендовать. Ну, вот на эту тему был совершенно шикарный эфир четверг. Если кому интересно, пересмотрите, пожалуйста. Но одно хочу сказать. Фитопродукты в компании «Дивасан» совершенно удивительные. Они работают удивительно мягко. Мягко – это Фитосорок, это «Молодость навсегда». Я уже как-то рассказывала в эфире про молодость навсегда. Масло инотеры, вечерний примула, по-другому ее называют. Ее очень любят многие садоводы. Почему? Потому что она способна праздник, вечер превратить в праздник. Обычный вечер превратить в праздник. Почему? Потому что она раскрывает свои цветы вечером и источает такой нежный-нежный аромат. И в семенах примулы, вот это вечерний, достаточно много гамма-линолевой кислоты, которая совершенно уникально работает с гормональным фоном. И, конечно, ароматерапия. Конечно, но ну, немножко у нас другая эта тема. А про гормональные эфирные масла – это все цветочные масла, они способны налаживать гормональный фон. Ну, а сейчас мы продолжим все-таки наш, нашу тему. Где же взять натуральный витамин С для нашего организма? Опять повторюсь, что в межсезонье обязательно нужны витамины, надо организм свой подпитать. И я очень коротко коснусь вот каждого из этого продукта. Иммунфит. Вот продукт всем продуктам продукт. Составляющая, ну просто это... Ну, шикарная составляющая чего там только нет в нем. Тоже проводил эфир на эту тему. Здесь витамина С достаточно много, витамина бодрость на весь день, АЗ-комплекс. Швейцарцы, они вообще мудрый народ, и вот они создали такой продукт, который, в котором соединены все нужные для организма витамины, и минералы, причем Антагонисты, то есть те, которые, ну, попросту, скажем, не дружат друг с другом, они находятся в, кажд... в разном слое. Методом напления друг на друга, если вы разломите таблеточку, вы увидите, как бы на микрокапсулки там. Одна таблетка в день, очень экономично. 100 таблеток в одной баночке на 3 человека в семье больше, чем на месяц. Мультивитамины напитки «Красная ягода», «Черника». Помните, я говорила, что э, витамин С помогает усваиваться э, железу. Вот э, в чернике двухвалентное железо, окруженное э, другими минеральными витаминами, оно усваивается очень-очень хорошо. Но здесь много всего и витамин Д, и витамины группы В, а в красной ягоде э, лаурин и таурин э, – это э, крутой витамин для глаз, ну и так далее. Мы говорим о витамине С, и, конечно, он здесь есть. И еще один удивительный продукт – ацерола. Смотрите, какое красивое название – ацерола. В переводе с португальского ацерола обозначает кленовая вишня. Еще раз повторю – кленовая вишня. А есть такая поговорка «на осинке не родятся апельсинки». Ну вот у Вивасан все возможно. На клёне выросла барбадосская вишня. Представляете, как это здорово? Ацирола или барбадосская вишня – это самый богатый источник витамина С в мире. Собирают ягоду, когда она еще зеленая, потому что в этот момент самое большое количество витамина С в ней находится. Именно в незрелой. И в ней витамина С находится больше всего, чем по сравнению с другими ягодами, фруктами, даже с цитрусовыми? Гораздо-гораздо больше. Ну, можно задаться таким вопросом. Если это такая кислятина, как же можно принимать эти таблеточки? И причем не только взрослые, но и дети очень любят их, воспринимают как таблетки. И если не усмотришь, если они достанут, они съедят не одну таблеточку, они их и пять слопают. Ну вот как-то вот так. Что же сюда входит? Это, конечно, экстракт ацеролы, это натуральный витамин, это фосфор, который академик Ферсман называет элементом жизни и мысли. Представляете, как биофлавоноиды, в окружении биофлавоноидов, витамин С гораздо лучше усваивается. Торстниковый сахар, он дает сладость таблеточки, смягчает кислоту препарата. И, конечно, экстракт черной смородины, апельсина, шиповника, они обогащают витаминный состав препарата и дают очень приятный вкус. Это мы сейчас с вами проговорили о внутреннем употреблении витамина С, о внутренней борьбе с пигментными пятнами, скажем так. Да? Ну, борьба, понятное дело, в кавычках. А вот когда одновременно, наружно и внутренне, это самый, то самое здорово. Итак, так, наружно. Конечно, тут вступают свои владения наши любимые эфирные масла. Эфирное масло розового дерева. Оно очень хорошо работает не только с пигментными пятнами, оно хорошо работает с сосудистым рисунком. Приводит в тонус организм как налаживает психоэмоциональную систему организма и дарит коже упругость. Цитрусовый апельсин, лимон. Они очень хорошо отбеливают кожу, оба эти масла. Точно так же, как и розовое дерево, работают не только с пигментом, но и с сосудистой стенкой, то есть купероз. Если то, пожалуйста, чайное дерево и лимон-апельсин очень хорошо работают. Эвкалипт э, здесь э, в качестве вспомогательного масла, его часто используют. Э, он оказывает общее противовоспалительное действие и ускоряет регенерацию кожи. Ну и, конечно, э, наше э, удивительное масло ладана и, э, и масло роза Марокко. Причем, если вы в течение трех недель, ну, те, у кого есть такая проблема, если в течение трех недель смазывать пигментные пятна маслом розы, то они потихоньку начнут светлеть и исчезать. И пока вы пройдете курс восстановления внутреннего баланса организма, у вас кожа будет чистая. И обещанные рецепты аппликации смесь медово-лимонная мед одна чайная ложка эфирное масло лимона 3 капли дело в том что когда мы добавляем в мед эфирное масло то мед как бы распускается он становится более жидкий и его удобно использовать в наших процедурах. На нанести нужно на ватный диск и накладываем на 20 минут на проблемные участки. Но это можно делать в течение какого-то определенного курса. Ну, например, вообще эфирное масла курсу эфирных масел 3 недели. Можно делать перерыв. И если вы не достигли результата, которого вы хотели бы достичь, то можно... Еще повторить. Далее. Вот эта маска. Есть в компании Vivasan крем для тела с маслом органы. Если этого крема нет, можно взять любой из других кремов. Это календулы, VivoActive, чайное дерево, крем Жажаба. Причем в этом месяце крем Жажаба можно получить в подарок. За свою покупку на определенную сумму. И вот на 30 миллилитров крема мы капаем 5 капель лимона, 3 капли розового дерева и 2 капли чайного дерева. Если кожа сухая или нормальная, добавляем сливки. Если кожа жирная, то добавляем обезжиренный творог. Сколько? Консистенция должна быть, как густая сметана. И вот это мы наносим на проблемные места на 20 минут. Так, возвращаюсь к вам. Посмотрим, что нам пишут. Слушаем, прям ушки уплыли. Так, наружное применение какое-то нужно. Мы проговорили про это. Будет ли побочный эффект, если выпить витамины от Вивасан свыше рекомендованной дозировки? Дозировки Вивасан именно профилактические. Небольшое увеличение дозировок, оно возможно. Но это именно решается при личном общении, при составлении карты здоровья. Когда, если я вижу графики на биопульсаре, человек, который передо мной сидит, и мы там уже решаем, можно увеличивать или нет. К примеру, омега-форта, ее нужно пить при любых проблемах, и если даже нет проблем, да, одна в день профилактическая дозировка. Николай Андреевич Гусаков, доктор, главная компании Вивасан, я с ним консультировалась, мужчине, худой, 85 лет, сердечно-сосудистая недостаточность, одну-два раза в день. Все зависит от массы тела, от образа жизни и от диагноза. Но это вот приблизительно так. То есть это чисто индивидуально. Как длительно принимать артишок, чтобы был эффект? Когда у нас появился сейчас еще артишок в капсулах, то уже как бы можно, можно менять для начала, если никогда не пользовались, если никогда не пили артишок, хотя бы два флакона его надо пропивать обязательно. Он мягко очень снимает интоксикацию, прочищает желчевыводящие протоки. Очень хорошо работает со всем желудшим кишечным трактом. А потом можно заменить на капсулы артишок, холин и расторопша. Холина переводится как желчь и очень хорошо работает желчным путем, желчным пузырем. Дело в том, что когда при приеме пищи в организм поступает мало желчных кислот, то нарушается переработка пищи. Даже у детей чаще всего... Когда загиб желчного пузыря или нарушение в питании, когда недостаточно именно хорошо работает желчный пузырь, начинаются проблемы с кишечником и с другими органами системы желудочно-кишечной. Поэтому вот как бы вот мне, вот с моей точки зрения, для начала все равно жидкий артишок а потом очень удобной в применении и очень действенной. Я не знаю, как у вас, но когда я начала принимать артишок, ну не знаю, удобно это говорить или нет в капсулах, у меня никогда не было проблем э, с, со стулом. Когда я начала принимать артишок в капсулах, ну простите за подробности, э, это жизненный вопрос, то сколько раз я э, в день ела, столько раз, я ходила, как бы вот так. Причем это э, не только у меня, у моих людей тоже. Но ну, извините за подробности. Ну это ж хорошо, как у новорожденных практически. Да. Пить только артишок или расторопся то он же нужна для восстановления. Смотрите, росторопша тоже великолепный продукт. Если мы пьем жидкий артишок, то Идеально будет утром-вечером по столовой ложке артишока, а в обед капсулу расторопши. То есть мы работаем сразу вот так, сразу более сильно. Но тут, конечно, по дозировкам артишока это тоже все чисто индивидуально. У меня были такие люди, взрослые люди, и мы начинали дозировку с чайной ложки, с детской дозировки, но там уже особый подход, другие проблемы. Смесь с медом можно делать утром и перед выходом на улицу. Да, вот я не сказала, когда я вам показала эфирные масла, которые работают с пигментными пятнами. Их можно тоже добавлять не только вот мед, конечно, там цитрусовые лучше, конечно, вечером. И вот те эфирные масла, которые были на слайде, если вы будете их добавлять в крем, а это тоже очень хорошо работает, но крем должен быть натуральный, вы в нем должны быть стопроцентно уверены. И если такая есть проблема, то лимон-апельсин добавляется в ночной крем, а все остальные можно в дневной крем. Ну, точно так же и с медом. Эти смеси пригодны для всего тела? Да, конечно, а почему нет-то? Наведите побольше и побалуйте себя, устроите спа-салон на дому. Это же будет здорово. В какое время суток лучше делать маски? Когда у вас есть свободное время. И лучше, конечно, не перед выходом на солнце по крайней мере, за 2 часа до выхода на солнце, когда организм напитается витамином С, это значит, клетки кожи будут защищены от воздействия ультрафиолетовых лучей. И тогда, пожалуйста, вы можете уже не бояться этого. Но лучше все таки не перед выходом на солнце. Как используют цитровые масла при солнце? А Перед сном. Перед сном. Единственное, что у меня был такой опыт, и он действительно хорошо работает. Когда летом, если вы хотите получить ровный, красивый загар, но это уже не о пигменте, то в эмульсию календулу добавляем эфирное масло апельсина и смазываем открытые участки тела и идем загораем. Но помните, что самое хорошее солнце, то, которое с 6 до 8.30 тридцати. Это самое хорошее солнце. Почему? Найдите мой эфир «Про сон» и посмотрите. Можно добавлять детский крем масла. Все зависит от производителя и от составляющих, которые находятся в этом детском креме. К сожалению, детские кремы ну, не всегда такого качества, которое хотелось бы использовать. Поэтому это чисто ваше решение. Вы хотите рисковать? Да, пожалуйста, но я бы не стала. Влияет ли количество пигментации и возрастной ценс на количество артишока и халина? Ну, возрастной ценс для артишока и халина, я думаю, что нет. Почему? Потому что даже если... Даже если... Ну, нет, артишок и холин, единственное, что лучше перейти на жидкий, это тогда, когда удален желчный пузырь. То там лучше жидкий. Если все органы на месте, а природа нам лишнего ничего не дает, то возрастного ценца Нет. Это опять еще раз повторю, в который раз уже все чисто индивидуально. Если у вас возникли какие-то вопросы или я что-то непонятно сказала, обращайтесь, пожалуйста, к тем, кто вас пригласил. И вам обязательно составят карту здоровья, обязательно все разъяснят. У нас очень грамотные консультанты в компании Вивасан. Спасибо вот... большое, Танечка. Очень полезно было. Даже нам, ветеранам. Спасибо, Наташа. Ну, по крайней мере, я больше не вижу вопросов. По крайней мере, я больше не вижу вопросов. Итак, натуральный витамин С что дает? Он дает физическое здоровье, бодрость, энергию и эстетическую красоту. Вам это надо? Я думаю, что надо всем. Согласны? Конечно. Поэтому... В каждом городе компания «Вивасан», компании Вивасан, представительская компания Вивасан есть в России и во многих, многих странах мира. Ищите офисы компании Вивасан, приходите в офисы компании Вивасан и обязательно вам все, все, все понравится. Татьяна, вот тут еще один вопрос. Если веснушки появляются весной очень много, что нужно делать, чтобы они хотя бы побледнели? Только не говорите, что они украшают ну конечно не украшают Но именно все что я сказала почему весной когда солнце активно они появляются потому что нехватка витамина С. девочки миленькие принимайте витамин С. и наша цирола достаточно одной таблеточки два раза в день и вы пропьете вот эту баночку, и вам очень даже нормально все будет. Причем, если при этом вы будете добавлять либо мунфит, либо бодрость на весь день, либо красную ягоду, либо чернику, естественно, все вместе не надо, то вы наведете баланс всех витаминов и минералов в организме. И наружно используйте вот то, что я вам дала, вот эти рецепты. Почему не, именно нельзя добавлять эфирные масла в любые кремы? Эфирные масла имеют очень-очень маленький молекулярный вес. Они запросто проникают сквозь кожу в кровоток и за собой тянут все, что они захватят из этого крема. И если в этом креме есть какие-то консерванты, красители, химические, синтетические ароматизаторы, это все пойдет. Кровь. Оно это надо? Вот это точно не надо. Витамин С надо натурально, а это точно не надо. Поэтому крем должен быть абсолютно натурально и вы должны быть в нем абсолютно уверены. Смотрите на производителя, на состав, причем не на русском языке, если это импортные кремы на его родном языке потому что на русском напечатать можно все, угодно, все что угодно. И принимайте. Да куда лучше кремов компании Вивасан. Ну, очень здорово работает. Вот поэтому как-то так. Поэтому любые кремы использовать с эфирными маслами нельзя. Я вам приведу пример. Есть эфирные масла. Мы знаем, что они как бы ну, не вызывают там каких-то очень сильных, ну, не сжигают кожу, скажем так, да, покраснение. Зуд, когда мятом намажешь, вот здесь, когда болит голова, оно прям такой пощипывание хорошее. Но есть такие эфирные масла, которые, попав, ну, не только в организм, но и на какую-то, сейчас скажу, о чем я говорю, на какую-то там пластмассовую даже штучку. И они это воспринимают как... Лишние, чужеродные и начинают это расшаковывать. Был такой случай. У меня старшая внучка, который 23 года, собралась в университет идти, и что-то у нее, какой-то дискомфорт в желудке. И ее мама накапывала ей на сахар эфирное масло фенхеля и положила в пластмассовую таблетницу. Когда она вытащила эту таблетницу, она вся покоробилась. И расплавилась. Понимаете? То есть фенхель начал сразу убирать токсины, которые он увидел. Поэтому очень важна составляющая крема. Поэтому так, у меня есть эфирные масла из аптеки, можно их использовать. Знаете, привожу всегда в пример. Но у меня был такой случай, когда женщина пришла и говорит: вы зачем обманываете-то людей? Я говорю, не поняла. Я прополоскала, прополоскала горло маслом чайного дерева и чуть ли не отек квинки получила. Я же так вы у нас не покупали. Вы меня послушали и ушли. А зачем я буду покупать дорогой? Я пошла и купила в аптеке. Я ответила на ваш вопрос. Вот. Страшный пример про Фенхель. Да нет, он не страшный. Это просто говорит о том, что. Эфирные масла именно начинают раздербанивать, расшлаковывать все, что им попадается на пути. И это действительно и лучше, если вы с собой там что-то берете, куда-то накапали, лучше в стеклянную какую-то посуду. Вот, поэтому даже, знаете, вот эта баночка от козьего масла, она изготовлена по особому рецепту. Вот там точно она нормально будет себя вести. А пластмасса, да? Вот так. Зато он работает очень хорошо желудочно-кишечным трактом. Это однозначно. Татьяна, есть вопрос. Да. Вот артишок с халином. Как часто его можно э, пропивать? Если это профилактика, то можно раз в квартал. И я люблю составлять карту здоровью именно. Знаете, как весна, осень, лето, зима. Если мы не идем на какую-то проблему, то для общего оздоровления организма, вот так, весна, осень, лето, зима. И если бы мне так вот кажется, на мой взгляд, весна, осень, жидкий артишок пропить, хотя бы одну-две бутылочки, а лето и, осень, и лето и зима в капсулах, потому что все равно проблема с протоками есть, с выделением желчных кислот для улучшения пищеварения проблемы есть, с желчным пузырем, ну, как говорят, маются очень многие, да, поэтому все равно это надо. Причем там еще и расторопшая, она тоже здорово работает. Совсем же лучше кишечник. Спасибо, травмом. спасибо, Таня. Я, значит, правильно услышала. Если это профилактика, один раз в квартал. Если есть проблема, можно почаще. Конечно, конечно. Спасибо. Конечно. Можно уточнить. Один раз в квартал, это мы имеем в виду одну пачку и да. один, и да. в месяц. Это чисто профилактический спасибо если у человека хронические проблемы как лучше постоянно или с перерывом принимать холин все равно лучше с перерывом то есть вы толкнули это как вот укрепление иммунной системы до да, или сопротивляемости организма точно так же и это вы толкнули в плечо иммунитет там или желчный пузырь ну-ка давай просыпайся, поработай хоть немножко, да, дали толчок ему и пусть поработает и пусть поработает. А потом тогда можно опять дать толчок ему такой. И вот так ступенчато, когда вот ступенчато, что касается укрепления сопротивляемости организма. Что касается профилактики и проблемы какие-то. Но опять это все чисто индивидуально составляется. Именно когда ступенчато идет, даже когда вот дети болеют. Мы работаем когда с укреплением сопротивляемости организма. То... Именно надо, именно ступенчато. То есть пропил флакончик черники, сделали перерыв месяц, иммунфит там, красная ягод. И вот так с перерывом, именно ступенчато толкнули иммунную систему, она поработает сама. Потом опять дали ей топливо, скажем так. И вот так как-то, вот так всегда лучше работает. По заявкам рассказывать надо. Юля, вопрос не понимаю. Конечно, индивидуально, да, Марин. Все, наверное. Друзья, не забывайте ставить лайки, если вам понравился наш эфир. Делитесь со своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на новости и будете первые узнавать все, что у нас нового. И получать приглашение на наши эфиры. Спасибо всем, что вы были со мной. Здесь у меня еще, да, Юля хочет поделиться чем-то. Да, Юль, мы слушаем тебя. Добрый вечер всем. Я хотела рассказать, где анкеты оставлять, чтобы было а, понятно. Да, да, да, да. Это важно. А то у нас этот вопрос, иногда мы забываем о нем, потому что вас можно слушать бесконечно. Знаете, попадаешь в такое миротворение... Я рекомендовала бы всем написать, что именно понравилось на сегодняшнем эфире. Что больше всего понравилось и запомнилось в сегодняшнем эфире. Напишите, пожалуйста. Если вы нас смотрите в соцсетях, не забывайте, конечно, нам ставить лайки, делиться эфирами и писать свои комментарии. И что я хотела бы еще вам показать, рассказать. Так, сейчас я подберу. Моменты. Если вы нас смотрите не в соцсетях, а вот на этом сайте, у вас есть возможность, конечно, задавать дополнительные вопросы и рекомендую вам, конечно, писать вот здесь вопросы свои, их тоже мы будем чаще всего видеть, мы их сто процентов увидим в, любой, в любом эфире и на них ответим. Если вам нужна необходима личная консультация. В каких случаях нужно оставлять заявку? Если вам понравился какой-то продукт, вы не зарегистрированы и не знаете, где его и как купить. Вы оставляете заявку, пишите фамилию, имя, отчество, номер телефона. Если вы из России, пишите плюс 7, 900 и далее свой номер. Желательно указать, чем вы пользуетесь, вайбер, телеграм, ватсап и электронную почту. Набирайте, пожалуйста, все правильно, потом ставите здесь галочку и пишите отправить. И еще, если вы заполняли уже анкету, повторно, пожалуйста, ее не заполняйте. И если вам интересно получить дисконтную карту, чтобы получать постоянную скидку 23% и покупать любые продукты со скидкой, вы можете точно так же оформить заявку. Вот здесь справа внизу вы увидите фотографию, кто вас пригласил, если вы перешли по ссылке, и этот человек с вами свяжется, если вы оставляете заявочку. Если у вас какие-то вопросы еще будут возникать, имейте в виду, что дает наша дисконтная карта, если вы решили все-таки купить продукт, вы можете решить свои проблемы и получить еще корзину с огромным количеством плюсов и возможностей. Каких, например, это у нас есть обучающая платформа, которая дает возможность обучаться бесплатно по самым интересным. Здесь большой перечень, я сейчас не буду, наверное, все показывать и рассказывать. Вот у нас есть огромное количество уроков. Если вы заполните заявку, у вас будет возможность все это увидеть воочию, потому что показывать здесь много реалий. Вы сможете также посмотреть все, что у нас есть на сайте zkbv. Здоровье, красота, благополучие, вивасан.ру. Английскими буквами набирайте ЗКБВ. Я думаю, здесь видно. zkbv.ru. Видно, нет? Или маленькие слишком буквы? Нет, не видно. Видно, видно, Пткбв.ру. Здесь у нас на этом сайте очень много информации. И у нас есть интернет-магазин Ban, вот тоже, где вы сможете посмотреть, какие продукты есть и чем можно воспользоваться. И купить, даже заказать один продукт. Не обязательно регистрироваться. Да. Так что оставляйте заявки. Спасибо всем большое за эфир. Татьяна, вас просто можно бесконечно слушать. Огромное спасибо. спасибо. Спасибо. Всем до свидания. Приходите в четверг в 19 часов. Будет очень интересный эфир. Спасибо. Хорошего вечера.